Ты говоришь, что у тебя или в тебе живет стыд, правильно? Mm -hmm, да. Хорошо. Которая отражается на проявление или отсутствие сексуальности, так? Mm -hmm. Хорошо. И что ты чувствуешь напряжение в области матки. Да. Там. да. Ты чувствуешь это напряжение постоянно? Ну, я чувствую его особенно во время месячных, угу. вот. ну и да, периодически. Ну и просто как дискомфорт, и это также может выражаться в каких-то таких, ну как, болезненных состояниях. Угу. И месячные циклы происходят болезненно, правильно? Да, очень. И еще ты сказала, что помнишь, да, и в тебе живет постоянная критика со стороны отца. Угу. Я просто начну что-то говорить В процессе моего разговора Ты расслабишь свое тело и сознание Потихонечку, очень мягко остановится мыслительный процесс А дальше произойдет синхронизация с духом а дальше я не знаю, что произойдет. Поехали. Все, что тебе нужно, просто позволить. Позволить своему вниманию и сознанию следовать за моим голосом. Можешь ли ты сейчас почувствовать границы себя? Они как будто стерлись. То, что охватывает все пространство, это и есть пространство. Прекрасно. Можно ли в том, что происходит, найти хоть капельку стыда, обиды, претензии? Я вижу, что как все идея, очень. абсолютно такое, всеобъемлющее, безграничное. Прекрасно. Что все на своем месте. И пусть эта энергия исцеления наполнит свое проявление в форме Ирины на всех уровнях. Каждую клеточку тела, каждую частичку сознания. Что сейчас происходит? Такое проживание.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 Удивительно, в то же время структурировано. Прекрасно. И что это я, но не как Ира, а как нечто. Угу. Как будто можно даже зайти посмотреть там, глазами другого живого существа, там, что он видит. Все звуки, запахи, все оно как будто во мне, э, как будто это я. Я увидела, как как будто вот Ира стоит и напротив папа.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 как будто бы ничего не происходило. И происходило одновременно. Mm -hmm. а, вообще просто там, на самом деле, столько любви. Ты никогда как... не можешь себе причинить боль на самом деле. Это всегда только любовь абсолютно. Это можно даже сказать, что как ну, такая как терапия для самого себя, что ли. Это только всегда на раскрытие, ну однозначно не для того, чтобы. Сделать хуже как-то или плохо, больно, это наоборот. Это даже как, э, как расширение какое-то, как свет, как увеличение самого себя через эти, ну как опыт такой, взаимодействие самого с собой, что такое единство вообще. То, что, что нет никакого папы, никакой дочки, Иры. Все пути приводят в Да, просто единство такое, самонаполняющееся какой-то. Это сложно описать очень. Угу. На кого обижаться -то? Что там с напряжениями в области живота? Пусть в этой части останется только Любовь. Я увидела, как как будто такой, как кирпич почему-то лежал на животе. Mm -hmm. И как его просто берешь убираешь. Mm -hmm. Вот и ну, Потому что ты в нем на самом деле никогда не нуждался. Он тебе не нужен, а ты подпитываешь его все время просто своей энергией, своими мыслями. И вот этим ощущением вины, стыда, которое, которого на самом деле то и нет. А кирпич есть что ну я его как будто могу снять убрать кто кирпич хозяин тебя или может быть его кто-то придумал да это как как идея такая mm -hmm. то есть она ничем точнее она подписывает подпитывается только мысли ну вот об этом и все подпитывается? Ну, ее можно обесточить, mm -hmm. ну, тогда ее не станет. Так. Если просто не Это пос... Тебе эта идея еще нужна? Нет, я абсолютно в не нуждаюсь. Никогда не нуждалась. А, была мысль, что если там будет эта тяжесть, то это как броня какая-то от угу. как броня от взаимодействия защита, защита да, защита вот ну, от всего как от как бы внешнего пространства угу. что вот если придавить себя вот ну как бы и ходить там страдать как будто бы ну Важность какая-то, я не знаю. Важность. Что... Вот. Кому нужна важность? Таскаешь его. <смех> И важный. <смех> Какой ужас. Какой придурок. <смех> Абсолютно. <смех> <смех> <смех)> а что так можно было? стоит таскать. <решит> <решит> Прикрутите это неведомо. <решит> Престайте носить кирпич. <решит> Какая глупость. А, просто такая иллюзия, это мысль. Такая иллюзия. Чего там? Обиды какие-то. Что? Чего там вины? Серьезно рассказывал? как можно в это все верить? Как кошмар, ходишь, такой важный, тяжелый. А, страдаешь, веришь, что страдаешь, Фу. ой, а, так легко теперь. Как будто соединяешься с чем-то нормальным вообще в своим естественном состоянии. А, так неестественно ходить и страдать. От ума, ну, от мыслей, от идеи о том, что тебе вообще нужно это делать. Такая важность во всех каких-то процессах, mm -hmm. мыслях. Можно же легким таким быть, как перышко, без кирпичей. Там же творчество такое, как да. энергия творчества, творение, созидание очень мощное. Прям ой, я, я прям сейчас чувствую, как поток, как, не знаю, как объяснить, как, как свет такой, как поток, тепло. Конечно. Легкость. Это же вообще жизненно важно. Ну. ну вот так вот Абсолютно. как очень много ложных каких-то программ установок вокруг вот именно вот этой энергии такого качества что-то ну... да да да mm. как будто Непотребно, да да mm. как будто это нечто Плохое вообще. Что? Как это можно было так? что Это же такой свет, это же очень очень мощная энергия. Ну, да. Меня как будто пересобирает mm -hmm. так, ну, состояние такое, как как перепрошивают, не знаю, как uh -huh. бы вот. да, с ним пересобирают, вот. Переформатируют. Да, переформатируют. Такое классное ощущение тепла, вот, света и... как нижнюю часть тела, как по кубикам, так разобрались, разобрали, собрали заново, не знаю. Вот, чувствую как новое, в новом качестве себя каком-то не знаю, как объяснить. Какая как не структуризация, вот. новое ощущение, гармоничное. Осознавая иллюзию этого разделения. Личного и безмерного, что нет никаких границ. Да, абсолютно. Думал, что где-то, это где-то там. Угу. Это тут, всегда. Когда-то, да. Мысли очень разделяют, разделяют, вот и заставляют, как будто, ну, такую идею создают иллюзорную отделенность, разделенность и страданий. как раз из за этой разделенности. это же иллюзия а, абсолютно так интересно переживать как будто как весь мир внутри меня uh -huh. но ну, и в то же время вот как будто я внутри него а как остаться в этом единстве сразу так? А ты из него никуда не деваешь. Зачем ум все усложняет. Ну, да. Зачем тебе попасть пытаться туда, откуда ты не уходил? Ну то есть это как бы естественное состояние. Которые проживается всегда. Мысли так утяжеляют тело вообще. Все утяжеляют. Словно как тучи вот сгущаются. создают вот это напряжение очень сильно. Ты просто машик как бы не приглашать, Просто до свидания. Ну классно же, вот когда ты просто есть. Не надо это объяснять. Все переживания приходят в виде мысли. Ну, и ум объясняет. Ты вот страдаешь, ты обижаешься. А ты можешь просто не верить в это. Потому что ты чувствуешь, что ты совсем не это. Тебе не нужно с этим отождествляться. Не обязательно это приглашать в свою жизнь, даже если это навязчиво приходит, то можешь просто это сказать нет, неинтересно, есть кое-что поинтереснее. Видишь, людям скучно просто. Страдания это просто отвлечение от скуки. Надо же чем-то себя занять. Да. И получается, вместо созидания ну, да. и творчества… Нахлопучивают друг друга. Да. Ну, Энергия да. тратится на страдания. Как все неправильно, забутанно. Идешь, творишь, на самом деле. Так красиво. Но страдать некрасиво. Ну, тоже надо. Кому-то настрадаться, чтобы потом уходить. Да. <свист> Интересно, что когда страдаешь, то ты и больше получаешь каких-то страданий. Ты же да. сам как будто в себе их и делаешь. Все больше и больше. Соглашаешься с ним. К папе сейчас только любви. Он же причина того, что сейчас происходит. Тоже. Да. Тяжело обиды, и все остальное идет из несчастья да. и непонимания, что на самом деле происходит. Точно. Я сейчас вижу еще, в каких глубоких заблуждениях он находился. Ну, как он поверил в это. Карма. Да. Такая, да. Ну там нет, ну.. Но вины, вообще ничего, это все ну, да. на самом деле так классно, ну потому что какая-то благодарность, uh -huh. ну потому что нет ничего здесь лишнего, несовершенного, это просто роли какие-то определенные все. Механизмы запускающие, другие механизмы. А в итоге все механизмы, они просто для того, чтобы ну, свою природу проживать. Естественно. Отлично. Очень легко и весело. Ну как сейчас? Отлично. Удивительно, как будто даже вот на уровне сердца такое какая-то любовь, такая единство ко всему миру абсолютно просто. Ну как, я просто вижу, как обычно вот собирают в кокон, но ты только ходишь ну такой ага. все время такой в защите, в скорлупе такой вот. Даже если ты думаешь, что ты такой весь в принятии, это нифига подобного вообще-то. Вообще, я в принятии. В Глазки такие зырк-зырк. Да. А сам такой... А тут просто вот ну то такой естественная легкость такая. Классно. Отлично. Хорошо. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал Чистое Сознание.